Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для водолеев на вторую половину мая 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, ух ты, ну, Водолее, ваша карта, старший аркан звезда, представляющий знак Зодиака Водолеев, карта исполнения желаний, карта исполнения мечтаний, быть в центре внимания, привлекать к себе внимание, очень хорошая карта для всех тех, кто работает в какой-то творческой среде, или вы пишете что-то, это успех. Это достижение. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель мая для вас. Двойка кубков. Предпоследняя неделя и ваша первая карта. Король кубков. Королева мечей. Шестерка мечей. И тройка кубков. Шестерка Пентаклей, девятка Мечей, карта Мага и Рыцарь Пентаклей. Ну что ж, тема двух последних недель мая для вас просто замечательная. Двойка Кубков – это карта Душевного Союза, это когда мы встречаем человека в нашей жизни и... Это могут быть любовные отношения, и тогда, знаете, там не только вот физиология, то есть тянет физически друг друга, тут еще и душевная связь, то есть мы понимаем друг друга с полуслова, вот э, не можем жить как будто бы даже без, друг без друга, знаете, это когда человек начинает предложение, другой заканчивает, вот это вот понимание просто. Очень хорошая карта для бизнес-партнерства, это тоже вы будете понимать друг друга. Это очень важно в бизнесе. Ну, что еще? Можно, кстати, завести друга, или нового друга, или подругу у вас может появиться, который будет с вами на долгие годы и тоже будет понимать вас, выслушает вас, поддерживает вас. Первые две карты у нас пара – король и королева. Ну, королева – это вы, королева мечей, водолеева, водолеева элемент воздуха и король король кубков это мужчина элемента воды и раки рыбы скорпионы Но, королева мечей не обязательно только это водоле это может быть весы близнецы водолея если это не вы король кубков давайте с него начнем если вы женщина водолей и смотрите вот этот вот расклад то это значит вы может быть рядом с вами вот такой мужчина либо мужчина элемента воды, как я сказала, рыбы, раки, скорпионы, либо влюбленный мужчина, готовый отдать вам вот эту вот чашу, чашу любви. Он хочет заботиться о вас, он хочет любить вас, он хочет быть с вами. Вообще любого знака мужчина, когда он влюбляется, он превращается в, королеву, в короля кубков, то есть он становится мягче, он начинает показывать свои чувства, что более свойственно с знаком вот, водной стихии, они более такие открытые в плане эмоций. Раки, например, управляются луной, а луна – это эмоции, так что как бы… Рыба – это Нептун. У нас как раз вот написан тут Нептун, нарисован Нептун. Единственное, я всегда говорю, что у каждой карты есть оборотная сторона. Тут может быть человек, у которого алкогольная зависимость, так что будьте, будьте внимательны, будьте осторожны. А если вы мужчина, то я говорила о том, что, может быть, вы мужчина-водолей, но тогда вот, может быть, вы влюблены вот в эту женщину, так давайте про женщину поговорим. А женщина у нас может быть королева, знаете, я всегда называете вот этих женщин воздушной стихии снежная королева то есть неприступные холодные но вы знаете это все напускное это этот холод растопить всегда надо вот сердце этой красавицы добраться вот до сердца до ее до, ее, до души ее для этого надо приложить усилия мои дорогие мужчины Потому что эмоции есть, только они глубоко запрятаны, а в голове, может быть, вот как раз-таки все в порядке, потому что это часто люди какой-то интеллектуальной профессии, может быть, например, адвокат или психолог, может быть, дантист, женщина, что-то с острым предметом, либо она аэстетолог, то есть занимается, например, аэстетикой, то есть... Может быть, я неправильно произношу, у нас-то так называется. Это когда уколы красоты какие-то, вот что-то такой области может заниматься. Ну и э, ваши следующие две карты. Замечательно, вы знаете, это для кого-то может быть переезд шестерка мечей. Вообще, э, я пишу карту, это женщина, которая, э, может быть, даже бежит, иногда бежит, она вот э, убегает от кого-то. Э, хочет ускользнуть в ночи от кого-то или от чего-то. То есть на этом берегу она оставляет все свои беды, все невзгоды, все то, что ей уже отжило, какие-то негативные эмоции, и стремится, то есть она пересекает реку жизни, она стремится к другому берегу, там, где, ей будет, там, где она будет счастлива. То есть можно переехать, именно не обязательно как бы откуда-то, где у вас какая-то драма, но можно переехать в лучшее жилье, можно переехать в другой город, пересечь вот это моря, океаны, в другую страну. Можно переехать туда, где есть какой-то водоем. Еще это можно перейти с одной работы на другую, там, где, может быть, уже все, законы вы как бы отработали свое, может быть, и вы стремитесь к лучшему. Стремится человек к лучшему, к счастью, к покою. Вот так вот по этой карте. Еще карта такая психологическая. Она говорит о том, что вот во время своего путешествия, может быть, при работе с психологом или сами вы работаете над своими какими-то проблемами, не забудьте утопить вот эти шесть мечей, то есть это символ негативного мышления. То есть когда вы прибудете на тот берег, счастья там, чтобы, чтобы вы без багажа как бы туда Прибыли. Я думаю, что особенно для тех, кто переезжает, например, или переходит на другую работу, вы доберетесь до своего счастливого берега, и там вы начнете праздновать. Праздновать новоселье для кого-то, праздновать окончание какого-то, может быть, трудного цикла, потому что тройка кубков – это сбор урожая после знаете, взращивания всего. Может быть, вы устроились на новую хорошую работу, и вот вы пригласите друзей, чтобы отметить вот это вот. Ну, замечательные вот такие праздники. Празднование какое-то с близкими людьми, это не большой какой-то накрытый столы там сто человек, нет, это близкие люди, это близкие друзья, может быть, близкие родственники какие-то, с ними вы вот как бы отмечаете, празднуете вот это вот прибытие туда, куда вы хотите добраться. Шестерка Пентаклей и девятка мечей. Шестерка пентаклей. Ну, давайте с девятки мечей начнем. Девятка мечей это карта бессонных ночей. Ну, вы знаете, кто-то, может быть, переживает из-за своих долгов. То есть шестерка пентаклей это надо когда-либо возвращать долги, либо, может быть, вам надо попросить в долг. Это тоже может быть для вас стрессом, и вы, может быть, не любите просить. И вот это вот для вас, вот эти бессонные ночи, постоянные. Девятка мечей – это мы сами себя накручиваем. То есть, в общем-то, стресса-то самого еще нет. То есть, никто вам не отказал, никто еще письмо, с, например, с банка вам не прислал, что это ваше последнее предупреждение, надо вернуть деньги. Просто долг есть. И он вас просто беспокоит. И вы сами создаете себе вот эту вот накрученную ситуацию в голове в своей. Причем не ситуацию, а, скорее всего, состояние такое. Немножко надо успокоиться, немножко надо как-то более реалистично. То есть, знаете, вот мне хочется, вот земная какая-то была бы вот стихия. То есть девы, тельцы, козероги, что-то. Тут уже более практичный подход. А у вас вы как-то в голове зациклились. Ну, водолеи, как бы вот так вот. Потому что в долг вам дадут, если вам надо, то дадут. Если, может быть, надо, на самом деле, выплачивать. Не всегда долги, они финансовые. Долги бывают и кармические. То есть кто-то помог, теперь ваша очередь пом помочь этому человеку. Пришла ваша пора, может быть. Поэтому, да, делайте то, что вот вам надо делать. То, что вы считаете правильным, что надо делать. И напрасно вы переживаете вот так по ночам, потому что карта мага номер один, это всегда номер один, это всегда новое начало. Она говорит, что вы справитесь со всем, с любыми какими-то ситуациями, которые возникнут в этот период, тем более карта старший аркан, такая важная карта, управляется Меркурием, говорит это, что я сам волшебник в своей жизни, я маг, я совершу это волшебство. То есть все, что произошло или произойдет в вашей жизни, это все ваших дел рук, ваших рук дело. Поэтому и еще карта говорит о том, что у вас есть все возможности для того, чтобы вершить вот это вот волшебство в своей жизни. У нас у всех есть, нам всем дано либо природа, либо Вселенная, либо Богом, во что вы верите. Перед магом всегда четыре элемента тару на столе. То есть, все четыре вот главные столба энергии. То есть, чаши это любовь, мы можем любить, и нас любят заботятся, забота. Пентакли это ресурсы. А ресурсы, они не всегда только деньги. Это знакомство, это связи, это люди. Это тоже очень важно иногда. Мечи – это наши, интеллекту... наши интеллектуальные способности, мозги наши. И посохи. Посохи – это таланты какие-то, креативность, артистичность наша. У нас у всех есть какой-то талант к чему-то. И вот воспользовавшись этим, вы можете совершить любое волшебство в своей жизни. Просто надо пользоваться своими возможностями. Рыцарь Пентакли, если тут переживали за деньги, деньги придут вам. Если вы хотели, например, получить кредит или переживали, дадут, не дадут, я думаю, дадут. Рыцарь Пентакли, самый медленный рыцарь в среде четырех рыцарей у нас, он медленно, но верно двигается вперед. Он обдумывает свой каждый шаг. Поэтому карта может быть вам послание, предупреждение, что финансовый, ваши, с вашими финансами надо быть осторожными, надо обдумать свой каждый шаг, на что вы тратите, нужны ли, нужны ли эти траты. Если эти финансы поступают к вам, то тут будет такая, знаете, стабильность. Бывает вот такая стабильность. Зарплата 20 числа, например. Вот, вот каждый месяц вы будете получать, например, определенную сумму, ту же самую сумму 20 числа. Если это доходы от вашего бизнеса, от вашего дела какого-то, то тут тоже они будут медленно, но верно поступать. То есть это не огромные какие-то деньги сразу. Вам не туз Пентакли выпал, но э, движение будет. Давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карта Ленорман. ваша первая карта Ух, вот и деньги пожалуйста карта рыб а карта рыб в колоде ленорман говорит о финансах карта солнце карта башни ну, дорогие мои, особенно те вот, кто ждет, может быть, какие-то деньги, выплаты из какого-то учреждения, скорее всего. Может быть, из банка, может быть, по страховке вам выплатят, может быть, по суду вам выплатят какие-то деньги. Получите вы их. Карта солнца – самая позитивная карта в колоде Таро и в то же самое в Ленорман. Это удача, это успех, это позитив. Новая работа, новые отношения, рождение детей по карте Солнца, путешествие куда-то в теплые страны, кто-то, может быть, деньги, дом, документы и выезд, может быть, если вы хотите поехать куда-то, тоже замечательно. Давайте посмотрим про любовь, романтические ангелы. И ваша первая карта. Дайте этим отношениям шанс. Работайте на вот этим вот, над этими отношениями. То есть отношения... Вы знаете, вот я не сказала ничего, так-то больше казалось все это про деньги. Но по шестерке Пентаклей, когда эта карта выпадает на отношения, она и говорит о том, что чашу весов надо всегда держать в равновесии. То есть оба партнера должны одинаково вкладываться в отношения. Это ведь и не только бизнес-партнерство. Это то же самое вот про наши личностные отношения. Поэтому и тут работайте и вкладывайте свои отношения, мои дорогие. Оракул мудрости для водолеев. Ну, много карт. Давайте еще раз попробуем. Неоконченная история, постоянно повторяющаяся в вашей жизни какая-то ситуация, она может опять возникнуть в вашей жизни в этот период, что у вас, какие-то отношения, которые периодически исчезают, потом снова повторяются, какие-то дела, дела с детьми, дела с родственниками, какие-то проблемы на работе, которые периодически исчезают, потом опять появляются. Вот это вот неоконченная история. Может быть, надо завершить раз, один раз как-то ее закончить, чтобы она больше не появлялась в вашей жизни. Оракул мудрости. Ну, для кого-то выпала карта тройка. Тройка – это как бы типа разбитого сердца, потеря какая-то. Ну, помним, тройка – это, знаете, альтернатива, кар... не альтернатива, а карта, э которая соответствует второй тройке мечей. Это -то карта разбитого сердца. И всегда я говорю, что мы сразу думаем про отношения, что нам только вот любовь может разбить сердце. Нет, мои дорогие, особенно с возрастом мы это понимаем, что так может случиться в любой ситуации. И дети могут разбить сердце, и близкие родственники, братья, сестры, и на работе могут вот так разбить сердце. Так что кому-то из вас может быть придется как-то пережить какую-то вот э -э травму в этот эмоциональную травму в этот период. Что еще? Кстати. Да, так как тут потеря, может быть, потеря друга, может быть, потеря, я не знаю, потеря работы тоже, вот это переживание из-за этого тоже может быть. Ну, давайте все-таки концентрироваться на позитиве. У нас было такое огромное количество позитивных карт, что, я думаю, жизнь все-таки не бывает совершенно гладкой. Какие-то потери, какие-то трудности она постоянно нам посылает. Самое главное быть вот этим магом в своей жизни и уметь с ними справляться всем желаю удачи хороших последних двух недель мая если вы первый раз на моем канале пожалуйста подписывайтесь и до новых встреч до свидания